Добрый день, друзья. Мы с супруги Олег и Ольга приобрели себе новый автомобиль на Минзе X7. Качество автомобиля очень впечатлило. Хорошая динамика. Салон Найш Кармшел. Просто сборка ничем не уступает европейской. Друзья, приобретайте. А обслуживание в салоне очень поразила добротой, оперативностью и без всяких лишних навязанностей. Особенно сотрудники салона очень качественно помогают подбирать автомобиль. Спасибо им за это. Особенно хотелось отметить работу Максима. Очень понравился менеджер своей улуччивостью, добротой, пониманием, человечностью. Также помог с выбором. Спасибо большое.